Всем приветик на 26 декабря 2021 года, на воскресенье. Карта утра. Выбираем. А, нет. Давайте познаемте. Все-таки я перемешаю. На 25 декабря я уже все-таки мешала. Итак, хобби. Надо учиться творчеству, науки, музыке. Именно утром, с 6 утра до 12 часов дня, все эти 6 часов вы будете учиться каким-то знанием. И также вы будете думать, и у вас будут мысли, чтобы чему-то научиться. Что вам больше всего хочется? Что вы все время откладывали? Вы наконец-то начинаете думать, что вот сейчас надо бы хотя бы помаленьку, по чуть-чуть начинать осваивать новые знания. Всем пока.